Добрый день, уважаемые коллеги, еще раз. И хочу вашему вниманию представить доклад о современной роли медицинской сестры, которая работает в отделении лучевой терапии. Резкий рост заболеваемости раком, повсеместно отмечаемый в развивающих странах, заставляет использовать ресурсы и оборудование которые и без того являются одерживающим фактором на пути эффективного лечения рака, становится нехватка квалифицированного персонала и оборудования. Для оказания в настоящее время требуется более тысяч аппаратов для лучевой терапии, тогда как во всех развивающихся странах их на с 2,5 тысяч. Экспертами прогнозируется долгосрочный кризис, в лечении рака, когда количество новых пациентов, нуждающихся в пенилопии, будет ежегодно увеличиваться примерно на 5 миллионов. Сегодня практически всем пациентам с онкологическими заболеваниями показана лучевая терапия. Данный вид лечения прочно зарекомендовал себя как мощнейший и действенный метод борьбы со злокачественными новообразованиями. Сейчас для реализации радиотерапии применяют самые современные технологии, уникальные деления в области компьютерной техники и электроники. И применение таких усовершенствованных методов и позволяет подводить максимальные дозы точно в опухоль и не травмировать здоровые ткани. Хочется немного рассказать о том, как лучевая терапия развивалась в нашем институте. История отдела лучевой терапии насчитывает более 110 лет. В 1903 году в нашем институте был открыт первый в России отдел лучевой терапии для лечения опухолей. Его возглавлял крупный ученый, основоположник исследований по клиническому использованию лучевой терапии злокачественных опухолей Дионисий Федоровича Решетила. Под его руководством уже на первых этапах развития методов лучевой терапии в онкологии изучалась эффективность дробного метода обучения. И результаты этих исследований были обобщены им Первым в нашей стране учебнике для врачей, который был опубликован, опубликован в 1906 году, а, имел название «Лечение лучами рентгена». И в 1910 году в монографии ради и его применение это была первая в мировой литературе монография, которая была посвящена всестороннему изучению радия и возможностям его терапевтического применения. Таким образом, уже в начале XX века во всех развитых странах лучевая терапия стала распространенным методом а, лечения онкологических больных. Потребность россиян в лучевой терапии и радиохирургии, пока, к сожалению, далека от удовлетворения. По данным специалистов, около 300 тысяч россиян ежегодно нуждаются в лучевой терапии, и лишь чуть более половины нуждающихся ее получает. При этом от 35 до 50 тысяч человек в год, которые должны были бы получать высокотехнологичную помощь, но количество ежегодно проводимых операций на тех же установках, как «Гамма-нож», кибернож, не превышает 4,5 тысячи. Это является и две трети которых проводятся в Москве и Санкт-Петербурге. Ну и хотелось бы немного рассказать о состоянии лучевой терапии в Российской Федерации, что касается оборудования. По данным АГТ в России на 2020 год присутствовал 141 онкоцентр, где была установлена аппаратура для лучевой терапии. Это 443 аппарата для дистанционно-лучевой терапии, 148 аппаратов для брахитерапии и 5 аппаратов представлено для протонной терапии. Ну и в сравнении Российской Федерации и США по аппаратуре, Но ну вот вы сами видите, что информация, которая представлена, то есть где-то в 3 получается раза, мы отстаем от тех же США по оснащению аппаратами для лучевой терапии. Ну, на данном слайде представлено современное оборудование для лучевой терапии. Это и ускорительные комплексы, и ускорительный комплекс «Кибернож», и аппараты для томотерапии, а также «Гамма-нож». Но и, как я уже до этого говорила, самое важное э, в нашей работе все-таки это кадры, которые представлены на сегодняшний день. Существуют проблемы, которые связаны не только с недостатком оборудования, но и также с подготовкой и деятельностью э, среднего медицинского персонала. Расскажу немного о том, э, какие, на какие периоды все-таки делится лучевая терапия. Это предлучевой период, который занимает от 1 до трех дней, в зависимости от сложности лечения, когда проходит э, подготовка пациента э, к лучевой терапии. Вот на данном слайде вы видите, как медицинский, медицинский персонал средний э, проводит компьютерную разметку для проведения лучевой терапии. Это изготовление различных фиксирующих приспособлений и проведения самой компьютерной томографии, если пациент не нуждается ни в какой фиксации. Лучевой период занимается, соответственно, от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от того, какую локализацию будут лечить пациенту медицинские сестры, которые работают в данном отделении, они занимаются непосредственно проведением процедур лучевой терапии, ведению этих курсов, но и также, если, ну, как и любая другая техника, имеет способность ломаться, значит какие-то мелкие Неполадки, медицинская сестра или медицинский брат, который работает на данной технике, они должны э, иметь возможность ее устранить, для этого иметь необходимое знания. Ну и также здесь не представлена эта медицинская сестра брахитерапии, которая выполняет также не только подключение эндостатов, Системе. Ну и также выполняет еще и обработку полей облучения, то есть работает как медицинская сестра перевязочной, то есть проводит перевязки гинекологическим пациенткам. Проводит тампонирование лекарственными препаратами, выполняет аппликации для профилактики и лечения лучевых реакций. Ну и немножко о лучевой, об осложнениях лучевой терапии. Это лучевые реакции, изменения в тканях, которые возникают на участке тела сразу после однократного или многократного воздействия излучения. И последующие 2-3 недели после окончания лечения они проходят без какого-либо специального лечения. А также лучевые повреждения. Это органические и функциональные изменения органов и ткани, возникающие через длительный промежуток времени после многократного воздействия ионизирующего излучения, и которые требуют специального лечения. Ну, и в зависимости от проявления лучевые реакции могут быть как местными, так и общими. Ну, вот на данном слайде представлены общие лучевые реакции. Это функциональные нарушения нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и кровотворной системы, которые как, могут вызывать в дальнейшем слабость, тошноту, подвижку боли в сердце, лейкопению, тромбоцитопению. К чему это все рассказываю? К тому, что медицинские сестры, которые работают с пациентами, и как уже было передо мной сказано несколькими лекторами, о том, что именно 80% времени с пациентом проводит именно медицинская сестра. Соответственно, она должна обладать знаниями и умениями, чтобы распознать вот эти вот лучевые повреждения, лучевые реакции которые, может быть, пациент не всегда захочет рассказывать врачу вследствие многочисленных причин. И поскольку он чаще общается с медицинской сестрой, именно она является первым человеком, который увидит или заподозрит вот эти вот лучевые реакции. Ну и лучевые реакции, местные повреждения – это э, реакции именно в зоне облучения их делят на ранние и поздние. К ранним относят повреждения, которые развиваются в ближайшие три месяца или после нее, а поздние это уже э, после указанного срока либо через много лет. Ну вот э, лучевые реакции, которые представлены здесь, вот так они выглядят на коже. Значит, первые ранние, которые медицинская сестра еще видит, это боли жжения в области поражения, и по своему проявлению, да, они во многом напоминают ожог и поздние, которые проявляются уже в виде атрофического или гипертрофического дерматита, и строго повторяют форму полей облучения. Легкие ранее лучевые повреждения начинаются с функциональных нарушений это застой в малом кругу кровообращения отек в слизистой оболочки бронхов дисковидные ателектазы и дальше уже развивается пульмонит а что касается сердца лучевые повреждения развиваются здесь через несколько месяцев или а, даже через несколько лет после окончания а, лечения проявляются лучевым перикардитом и здесь опять же а, медицинской сестре которая а, проводит лучевую терапию, особенно это касается э, женщин, которые обучают э, левую молочную железу. Очень важно смотреть за тем, чтобы э, все правильно центрировалось, э, не возникало никаких э, перекосов э, в том лечении, которое было назначено, и то, которое непосредственно производится, чтобы не вызывать дополнительную нагрузку на сердце. Со стороны кишечника возникают повреждения стенки кишечника в виде лучевого ректита, ректосигмоидита и энтероколита. Ну, лучевой мукозит характеризуется существенными изменениями также кровеносных сосудов. Что касается почек, поздние повреждения проявляются в виде гипертонии, функциональной недостаточности почек. Мучевой пузырь это так называемые лучевые циститы, катаральные, эрозивные, язвенные. Ну и не ошибусь, если вот скажу, что окружающие нас э, видят именно такими, и в этом как раз и лежит э, основа тех, скажем так, проблем э, в нашей специальности, в нашей должности, которые мы имеем на сегодняшний день. Ну и вот здесь немножко хотелось бы все таки рассказать о той разнице э, функциональных обязанностях, которые выполняет медицинская сестра процедурной, чаще всего именно так называется должность медицинских сестер, которые работают в лучевой терапии и, соответственно, проводят курс лучевой терапии. Против специальности, которая распространена в Европе, даже в Азии и, соответственно, в Америке, это радиационные технологии если у нас медицинская сестра процедурное отделение лучевой терапии обучается после колледжа на рабочем месте если далее она проходит сертификационные курсы ну и по сестринскому делу сестринское дело в хирургии сестринская помощь онкологическим больным и дальше вот возможно будут проблемы, когда будет проходить аккредитация, потому что никаких специализированных программ обучения для медсестер отделения лучевой терапии не предусмотрено. И вот традиционный технолог, те специалисты, которые работают в Европе, Азии и в Америке, это лицензированные специалисты, которые реализуют план лечения, который был рассчитан физиками и одобрен врачом. Они также являются экспертами в работе с пациентами, понимают и выполняют работу, скажем так, еще контролирующую. Если где-то на каком-то этапе те же физики или врачи, ну я так очень осторожно скажу, что может допустить какую-то оплошность, какую-то ошибку. Ну, вот Образование, которое получают традиционные технологии, это 4 года обучения в высшем учебном заведении на степень бакалавра. Возможно, в некоторых странах значит, они учатся 2 года, но тем не менее обучение считается на уровне бакалавриата. Дальше получают специализированные курсы по повышению квалификации узкой специализации продолжительностью один год, когда проходит ротация по отделением и учреждением, где находится лучевая терапия. Также у них есть возможность получить два года магистратуры отучиться, и есть еще третья степень докторантуры, ну и также профессура. Могут вести исследовательскую работу, ее инициируют и, соответственно, и проводят эти исследования, результаты которых публикуются в журналах по всему миру, а также представляются потом на международных конференциях. Ну и вот проблемы, которые присутствуют у нас в радиотерапии, это что касается сестренского персонала. В Российской Федерации отсутствует специализация радиационный технолог, отсутствует специализированная система подготовки кадров, Реестр медицинских специальностей также не имеет профессии радиационный технолог, ну или а, какой-то отдельной специальности для данных э, сотрудников. Обязанность радиационного технолога у нас в клиниках выполняет медицинская сестра, которая работает в отделении радиационной онкологии. Ну и нехватка услуг радиотерапии преодолима путем инвестирования в, в обучение персонала, оборудования, а также техническое обслуживания, ну и в заключение своего доклада я бы хотела представить вот некие такие свод-рекомендаций, может быть, которые улучшат положение в нашей области. Это определение основной роли медицинской сестры и ее профессиональных ориентиров все-таки в лучевой терапии, создание четких медсестринских протоколов и инструкций, усовершенствование медицинской отчетности. Также работа с пациентом и, возможно, с его семьей, потому что, как я уже сказала ранее, вот этих лучевых осложнениях, которые возникают, даже сейчас медицинская сестра все равно на этапе проведения лучевой терапии, она все равно общается с пациентом, она ему все равно рассказывает о тех осложнениях, которые могут ждать, пациенты задают вопросы соответственно, медицинская сестра все равно так или иначе отвечает на них. Другой вопрос, что насколько как бы, уровня ее образования хватает для того, чтобы четко, правильно донести ту информацию, которая необходима пациентам. Необходимо участие медицинских сестер в врачебном обходе, но это больше касается медицинских сестер, которые работают в отделениях лучевой терапии, это палатные сестры, там где они также бы участвовали именно в разборе ситуации, не просто ходили с слаточком за э, врачебным обходом, соблюдение соотношений между количеством сестер и количеством пациентов в соответствии с современными мировыми стандартами, это построение системы анализа ошибок, которые так или иначе все равно возникают медицинские сестры зачастую боятся в них признаться, потому что в 99% уверены, что их будет ждать только наказание. Также создание системы управления рисками и построение системы обучения медицинских сестер в соответствии с международными стандартами. Спасибо за внимание.